Всем привет, всем здравствуйте, кто смотрит этот канал? Меня зовут Лишат Вазыев. А меня Решат. Это канал Дэви. Мы решили снять влог, так что этот. Тот влог удалили, ну, по поводу, типа мы, мы вдвоем. Машинка Дэви. Мы этот, ну, как сказать, удалил сам YouTube, потому что недопустимый контент. Мы вот решили, что может из-за комментарии, типа. Ну ладно. Давайте сейчас у нас сегодня будет влог, так что YouTube. Пожалуйста, не удаляйте это видео, реально. Просто. Тот видеоролик был посвящен Хэллоуину. То есть, типа, 1 ноября, сейчас 3. Ну, вы поняли, в общем. Сейчас чем мы будем показывать с вами? К примеру, вот мой кошелек такой же типичный кошелек вот сейчас откроем и вот это как сказать это мой напускник приблизить вам что вот, футбольный ну то есть челси клуб у меня еще и типа вот такая штучка вот Это такая ну типа надо это все получить что типа, вот. сейчас у меня вот как сказать <говорит> сейчас у меня вот эта машинка тут надо найти вот он вот. уже закончился хэлл how... Вчера закончился. Да, вот. Дови? Да. Да, Дови, я здесь. С вами. У него тоже будет влог сегодня. Наверное. М -м -м. Сейчас, на за это. закрыли. Еще вот это вот. Это было давно. Ну вы не видите, да? Сейчас прочту, как его зовут. Обиван киноби кеноби Звездные войны Star Wars по-другому. Атака 4 из 5. Движение 4 из 5. Биологический вид это то есть вот сайт. Можете сами видеть. Качество плохое. вот номер номер один, 1 0,1 точнее биологический вид человек, местоположение стюджин, полмужской, рост 8,2 сантиметра в общем, как сами видите, вот вот что еще вам показать Тут проще, деньги так у меня еще есть но, ну-ка, ну все Кошельки уже показали, что тут необходимо. Нам не надо. Что еще нам показать? Сейчас, я сейчас поищу кое-что, что, что необходимо. карточек футболистов я уже вам показывал кто кто успел кто, кто успел то вот, увидел ну и там этот youtube конечно все удалил я подал апелляцию конечно чтобы вдруг все вернут надеюсь это видео не удалят потому что youtube Прошу тебя, не удаляй, не удаляй это видео, если ты меня слышишь и видишь. Потому что мы и так стараемся ради своих подписчиков, ради своих любимых, так скажем, подписчиков, дорогих там. Вот, скрипыши у еще есть. Вторая, по-моему, третья там. Где скрипыши? У меня это есть тоже. В общем, у меня три скрипеша. По-моему, вторая часть, если не ошибаюсь. Вообще вот это 3 два 2 Футбольная штучка такая. Россия-35. Да. Так. Как мы показали, что видели. Вот. И вот такая задняя штучка. Ручка вот так. Показать, но ну, вы не видели этого, да? звук сл слышите просто вот скрипыши рука лицо и вы сами понимаете очкастое говно короче как вот она называть Не знаю. короче я назову очкастый крутой короче два у меня дубликата и вот этот рука лицо ну, в принципе, не как обычно. Уж, как обычно. Что тут еще вам показать? Секунда. Попала вот эта штука. Так. из летнего периода хм, ну еще, еще ноги шевелятся вот сейчас вам показать, Ох, сложно вот видите ноги шевелятся вот Короче, что еще вам показать? Так. Вообще, больше ничего такого нет. Всех, естественно Что тут еще вам блин, показать? Тут, скажу честно, тут практики играют Бравл них Я не буду играть в свой подписчик. Я же слышал. Да. Я уж такого делать не хочу. Так, короче, что сейчас делать будем? Какой у нас тут? Сейчас я помогу ему быстренько. Ладно, плюс три. Получили. О, что наблюдать-то надо? Тебя не звал вроде? Короче, ладно. Я Максим не звал. Максим. Максим. Вот что еще тут показать. Вот. Такой блокнотик у нас Энгри Берц. Сзади тоже есть. Вот Энгри Берц. Так он выглядит. Что тут еще вам вот показать? Тут проще, тут проще, штучки какие-то тут нужны записки какие-то так так да Дови? да да я то снимаю не влог но я играю в короче еще мы ну, покажу опять скелетика ну если что хочете Блин, может, и тупо из-за этого памятник? не памятник, что это? это видео просто. Я знаю, там не упало. Извините, там не упало кое-что. Шляпку не воду. Сейчас. Вот. Достали мы шляпку с вами. Вот. Таким вот образом. короче вот из этот персонаж из тролли по моему ну это вот, подарок нам ну, в этом году дали ну не подарок там это, в магазине там бесплатно дают вот, в подарок игрушку такую ну и тролли вот это такой скелетик ну, скелет или скелек не знаю вот такого еще ходит типа вот оп. Вот. Еще вот эта шляпка такая вот, типа тролли, Ну, и такая зелененькая такая фуражка, уж понятно. Ну, вообще, все, наверное. Сейчас вот это покажу. Такой, тип, татушечка для руки. Тат, кактус такой вот. Вот. Все. этом положению так выглядит Все, Все давай по часу пока ну что всем с вами пока, был Решат Возлыв это канал Дэви и... и Решат Возлыв это канал Дови всем удачи всем, всем пока пока пока пока ай валить надо сюда